В самом начале давайте обсудим вообще, что такое клетка, что такое ДНК. Вы, наверное, из уроков биологии в школе помните, что все живое на нашей планете состоит из клеток. Клетка это элементарная единица живого. Вот я их попробовал изобразить на этом слайде. Для того, чтобы хорошо понимать биологию, очень полезно представлять клетку как сложный-сложный механизм или даже целый набор механизмов, в которых есть много шестеренок, они все крутятся, что-то делают. А ДНК ⁇ это инструкция. Инструкция о строении, о механизмах работы этого механизма. Вот она тут тоже нарисована, это инструкция. А, при этом, а, чтобы клетка разделилась на ну, понятно, что все живое размножается, делится, а, нужно инструкцию... Передать в обе клетки. И для этого инструкцию надо скопировать. Надо, чтобы специальная часть этого механизма взяла и сделала точную копию той инструкции, которая у нее же была. ну И заодно сделала копию собственного механизма. А, так и происходит. При каждом делении клетки ДНК удваивается и передается обоим образовавшимся клеткам. К сожалению, иногда при этом происходят ошибки. Иногда вот этот механизм, который отвечает за копирование ДНК, допускает ошибки и что-то переписывает неточно. Какой-то параграф пропускает или наоборот вписывает какой-то небольшой кусок. И в новые клетки, поэтому иногда попадает немножко измененная ДНК, происходит мутация. Чаще всего такие мутации что-то портит. Понятно, что если мы будем случайно заменять предложение в книге, то вряд ли книга от этого улучшится. Но бывает и наоборот. Бывает, что эта мутация приведет к тому, что такая клетка окажется чуть более приспособленной и даст чуть больше потомков. Так, собственно, происходит эволюция в живой природе. Происходит переписывание инструкций, и уже на основании новой инструкции с ошибкой собирается механизм, и в результате естественного отбора отбираются наиболее удачные механизмы, которые вот заселяют нашу планету. Чем лучше инструкция, тем лучше механизм. Справедливо, согласитесь. За вот время существования жизни на нашей планете было природой вот в результате таких процессов изобретено много всего потрясающего. Был изобретен фотосинтез. Клетки научились усваивать энергию солнечного света. Было изобретено движение, там, бактерии научились двигаться, отрастили себе жгутик, появилась многоклеточность, ну, в конечном счете мы с вами. Вот. А, вот в этом месте я всем вам рекомендую книгу Лестница жизни на которую вот недавно перевели а, и издали в России, а, в которую он описывает 10 наиболее значимых изобретений, инноваций, возникших в процессе эволюции живой природы. Ну вот в частности вот эти три еще несколько. В частности, была в процессе эволюции живой природы сделана еще одна выдумка, еще одна инновация. Было придумано, что можно ну, использовать не только свои инструкции, а иногда захватывать какие-то чужие инструкции, и если они полезны, и как-то их использовать для своей пользы. Клетки научились обмениваться своими инструкциями, то есть обмениваться генетической информацией. Вот на этом части слайда показаны две скрещивающиеся инфузории-парамьеси. А, ну Действительно, это разумно, можно у кого-то подсмотреть что-то очень полезное. А, но, к сожалению, не только полезное. Случайно можно захватить какую-то вредную ДНК. Как же ДНК, как вот такая инструкция может быть вредной? Давайте рассмотрим это на таком примере а, а, с бактериями и с системой токсин-антитоксин. Ну, может быть, будет это немножко сложно. А, бактерии часто обмениваются какой-то частью своих инструкций, частью, свои ДНК. Вот на данном слайде вот эта бактерия имеет две дополнительные молекулы ДНК, в которых закодирована очень простая система. Вот система токсин-антитоксин. На основании вот инструкций, записанных в этих дополнительных ДНК, кодируются два белка который один очень токсичен для клетки, но второй белок является антидотом к вот этому очень токсичному белку, и поэтому клетка, ну клетки не тепло, не холодно от того, что э, оба этих соединения плавают э, в цитоплазме этой клетки, то есть вот вот эта ДНК кодирует в этой ДНК записана инструкция по синтезу токсина и антитоксина к этому токсину. Зачем? Почему такое может быть? Но некая хитрость заключается в том, что э, токсин очень стабильная, химически стабильная молекула, и она суще... может просуществовать в клетке очень долго. А антитоксин очень быстро разрушается, и клетка, чтобы не погибнуть, должна постоянно продолжать синтезировать новый и новый антитоксин. Теперь представим, что вот эта наша клетка поделилась, вот это получила, э, сохранила вот эту ДНК, но появилась клетка, потерявшая вот эту странную пару. Да? Потерялась инструкция по синтезу токсина и антитоксина. Что произойдет с этой клеткой? Токсин очень стабилен, антитоксин быстро разрушается. Из клетки, соответственно, антитоксин разрушится раньше, чем токсин, и клетка погибнет. Таким образом, клетка, потерявшая вот эту бессмысленную пару генов, потерявшую вот эту систему токсин-антитоксин, автоматически погибает. Что у нас получается? Что Клетка бактерий, которая случайно захватила вот эту систему токсин-антитоксин, ничего с ней уже сделать не может, она уже никак не может от нее избавиться, потому что в самой этой системе заложен некий механизм, который поддерживает эту систему внутри клетки. При этом никакой пользы для клетки эта система токсин-антитоксин не несет. Да? Что у нас получается? У нас в бактерии появилась ДНК, которая бактерии никак не помогает и даже, наверное, вредит, потому что все-таки нужно постоянно синтезировать антитоксин. Вот. Но эта ДНК уже никак от нее не избавиться, никак ее не потерять. Это один из примеров так называемой эгоистичной ДНК. Давайте теперь там, сделаем определение и скажем, что вот называют эгоистичные ДНК в биологии. Что Эгоистичные ДНК называют такую ДНК, которая, с одной стороны, не приносит пользы своему носителю, не приносит пользы своей клетке, ну или даже приносит какой-то вред, иногда существенный вред. Но при этом имеет, умеет выполнять какие-то трюки, позволяющие э, преимущественно распространяться. То есть имеет э, какие-то возможности распространяться по... Э, клеткам вот этого вида клеткам этих живых организмов ну вот я это попытался изобразить на схеме вот тут у нас слились две клетки с разными днк синий и красный получилась клетка с двумя вариантами но ну, потом каким-то случайным образом она дала некоторое количество потомков в той же пропорции что было исходно так ведет себя большая часть нормальной днк да? вот эгоистичная днк приведена на этом примере вот у нас опять слились две клетки с э, синей с красной ДНК. В клетке появилось два варианта, но уже эта клетка дает потомков преимущественно с синей ДНК. У, вот в этой эгоистичной ДНК есть какой-то трюк, который позволяет ей наследоваться в, в, в, большей, части, в большей части потомков э, и преимущественно наследоваться по сравнению с. Неэгоистичный ДНК. Ну, давайте рассмотрим еще один сложный пример. Это классический пример эгоистичной ДНК, самонаводящиеся эндонуклеазы. Звучит немножко сложно, но я попытаюсь сейчас объяснить. Представим, что у нас в большом наборе ДНК есть два гена. В одном из генов закодирован фермент, который умеет разрезать ДНК. Это вот как раз и Ген вот этой самонаводящейся эндонуклеазы. Причем он устроен очень интересно. Что делает эта нуклеаза? Нуклеаза это фермент, это кусочек механизма, который умеет резать ДНК, умеет резать эти инструкции хитрым образом. Вот в этом гене, в этой части инструкции, закодирована эта эндоклеаза. Ну, Мы пропустим то, как она синтезируется, в какой-то момент появляется, собственно, сам фермент, сам Элемент механизма. И этот фермент ищет определенные участки в других участках ДНК клетки, и находит такой участок, который похож на границе себя самого. Находит такой участок и разрезает чуж... ну, ДНК в этом месте. Получается раз... двуцепочный разрыв этой ДНК. Ну, клетка, естественно, ну, обычно современные клетки, клетки бактерий, так как клетки там, эукариот, умеют справляться с такими разрывами, они умеют его чинить. Что они делают? Они берут в качестве образца какую-то другую, ДНК похожую на ту, которая была повреждена, и чинит ее. Но поскольку возникший разрыв, разрыв был внесен в том месте, которое похоже на границы гена эндонуклеаза, то клетка чинит вот этот разрыв, используя в качестве матрицы тот ген-эндонуклеазы, который и сделал этот разрыв. И получается, что вот этот ген копируется уже внутри собственных инструкций. Такие самонаводящиеся эндонуклеазы могут размножаться внутри наших собственных геномов. Они могут бегать и прыгать по нашей собственной ДНК, увеличивая свое число. в. Там, например, в ДНК одной и той же клетки, что в конечном счете приводит к ее распространению, и при этом, опять же, это, вот эта нуклеаза никакой пользы клетке не приносит. Единственная ее функция, чтобы сделать разрыв и встроиться в этот новый разрыв. Это такой генетический паразит и классический пример эгоистичной ДНК. Но вот самонаводящиеся эндонуклеазы чаще всего встречаются у бактерий или у примитивных эукариот, примитивных организмов с ядрами, ну, например, у одноклеточных грибов. А что же у нас с вами, что у животных? У нас тоже могут возникать в некоторых ситуациях эгоистичные ДНК. Мы с вами, как и вот эта мышка, эукариоты. Наша клетка устроена сложнее, чем клетка бактерий. У нас есть ядро, в котором содержится ДНК, в которой записана большая часть информации о том, как мы устроены. Но часть ДНК содержится в специальных органелах митохондриях. Митохондрии — это такие энергетические станции клетки. Причем в каждой клетке митохондрий очень-очень много, и копий митохондриальной ДНК тоже очень много. Значит, что получается? Каждая наша клетка содержит часть инструкции в ядре, а часть инструкций в митохондриях. Но в каждой клетке у нас много-много копий ми митохондриальной ДНК и много митохондрий. Митохондриальная ДНК представлена в виде кольца, это некая циклическая молекула. В каждой клетке митохондрии постоянно делятся, там, размножаются в наших клетках, ну и исчезают в результате там, процесса аутофагии, переваривания митохондрий. И при этом ДНК постоянно копируется, инструкция, которая записана вот в этих митохондриях, копируется, ну и тоже уничтожается. Вот. Тут в виде такого большого синего кольца я нарисовал нормальную полноразмерную инструкцию, полноразмерную молекулу митохондриальной ДНК, которая позволяет митохондриям работать нормально. Иногда в результате копирования вот этой вот молекулы, этой полной инструкции, теряется очень большая часть, теряется половина, приблизительно половина того, что там записано. И получается, что у нас в клетке сразу два варианта инструкций. Одна толстая, другая тонкая одна с полным набором информации, а другая с только с частью информации, которая нужна для работы нашей клетки. Как вы думаете, какая инструкция будет быстрее переписываться с системами клетки? Но ну, конечно, Маленькая, конечно, скопировать маленькую книжку, в которой потерялась большая часть страниц, намного проще, чем переписать огромный том там, с большим количеством информации. И действительно, вот эта мутантная митохондриальная ДНК, митохондриальная ДНК с потерей большой части информации, начинает копироваться намного быстрее, чем нормальная митохондриальная ДНК в наших клетках. В конечном счете, в части клеток она оказывается. В при... Ну, Ее оказывается больше, чем нормальная митохондриальная ДНК. И в конце концов уже клетка не может найти нужные ей инструкции, да, не может найти э, информацию, которая нужна для нормальной работы клетки. Эта клетка начинает плохо выполнять свои функции, ну и может даже погибнуть в конечном счете. Э, вот этот процесс появления и э, вот этих мутантных вариантов митохондриальной ДНК и вытеснения э, ими, Нормальных митохондриальных ДНК происходит у нас в процессе нашей с вами жизни, и вот происходит прямо сейчас, я думаю, в каждом из нас. Было показано, что в пожилых людях вот таких вот вариантов мутантной митохондриальной ДНК с потерей информации намного больше. То есть в процессе нашей жизни происходит накопление таких мутантных вариантов митохондриальной ДНК, и поэтому мы стареем. Это одна из причин старения многоклеточных животных. Мы у нас в лаборатории Пытаемся изучать этот процесс, но изучаем это не на человеке, а используя в качестве живой пробирки, в качестве модельного объекта а, одноклеточные грибы, пекарские дрожжи, сахаромица, циревизия. Что мы делаем, чтобы понять, как это происходит? Мы берем клетки дрожжей с эгоистичной митохондриальной ДНК, с коротенькой вот этой, где потеряна большая часть инструкций, и клетки с полноразмерной большой, э, нормальной митохондриальной ДНК. Скрещиваем их, и вот эти два варианта ДНК оказываются в одной клетке. И видим, что вот уже из вот этой клетки эта клетка дает почки, дает потомство, но во всех уже э, ее потомках оказывается только эгоистичная митохондриальная ДНК. Вот это как раз трюк, который использует вот это эгоистичная митохондриальная ДНК вытесняя нормальную. И вот наша задача, то с чем мы работаем сейчас и продолжаем работать, мы пытаемся как-то изменить условия соревнования вот этих двух вариантов митохондриальной ДНК, как-то повлиять на клетку, изменить как-то условия в клетке, чтобы все-таки у нормальной митохондриальной ДНК был шанс сохраниться, выжить и остаться хотя бы в части, в части потомства вот этих клеток. Что мы обнаружили? Мы обнаружили, что э, если сильно снизить коэффициент полезного действия митохондрий, это вот тех самых органел, э, энергетических станций клетки, которые, в которых содержится как раз эта эгоистичная митохондриальная ДНК, если снизить их КПД, снизить их эффективность их работы, то клетка запускает массовые проверки. И в результате вот этих массовых проверок умудряется избавиться от большей части эгоистичной митохондриальной днк и спастись вот на этом слайде я привожу наши картинки это вот в основном сделала моя студентка юля караваева в которых мы увидели вот зелененьким тут обозначено митохондрии которые попали в УКОЛЬ, ну, то есть попали на переработку а вот это уже митохондрия сфотографированная с помощью трансмиссионной электронной микроскопии на очень очень большом увеличение тоже вот в процессе переваривания ну, на этом все спасибо скажите пожалуйста ваше мнение можно ли провести какую-то параллель между раком и эгоистичной днк? Ну, может быть, можно. Хотя все-таки рак это скорее эгоистичная клетка внутри многоклеточного организма. Да? То есть раковая клетка это клетка, которая перестала слушаться нашего вот большого многоклеточного организма и стала делиться слишком быстро и слишком часто, не слушая сигналы от других. Да? Какая-то аналогия тут есть, но все-таки тут вот идет речь про клетки скорее. Хотя в раковых клетках всегда как-то мутирует ДНК, и какие-то мутации там чаще всего есть, вот, но. Там этот процесс происходит на... Вот конкуренция происходит на уровне клеток. А про то, что я рассказываю, все происходит внутри одной клетки. То есть ДНК умудряется побеждать, находясь даже в одной клетке с, с другой. Ну, некая такая отдаленная аналогия, наверное, может быть сделана. Вы говорили, что эти эгоистичные ДНК больше у старых людей. Возможно ли достичь бессмертия, если мы прекратим их копирование? Я думаю, ну и опираясь на, на, на литературе научной, что это всего лишь один из множества факторов, который э, заставляет нас стареть. То есть, с одной стороны, победив это, мы чуть-чуть, может быть, продлим свою жизнь, но это не единственная причина старения. И э, в этом смысле, с одной стороны, конечно, да, это надо изучать, а с другой стороны, э, большой надежды на то, что вот именно это все решит, нету. Если Каким образом вы снижаете... КПД митохондрии, и если это вы делаете, то возможно ли, когда человек заболевает чем-то, соответственно, ну, у него включаются э, гены, которые отвечают да, за определенные болезни у нас, в, не, в нас они заложены, то возможно ли будет создать э, какое-то портативное устройство, которое будет находить э, эти... Ну, я приблизительно по да? понимаю, что вы хотите спросить. и Действительно, мы так думаем, мы на это надеемся, но надо понимать, что мы пока что работаем только с модельным объектом. Мы переносить э, наше наблюдение на человека еще не можем. Да? То есть все таки э, хотя в каких-то далёких перспективах как раз что-то это и хочется. Вот мои коллеги как раз считают, что, например, э, там, истощение клеток по энергии за счет какого-то умеренного занятия спортом может привести к аналогичному эффекту, как и наши способы по снижению КПД-митохондрий. Так что, нет, это очень правильный ход рассуждений, да, но пока что делать такие утверждения преждевременно с моей стороны. Может ли влияние человека увеличить количество ошибок в этих инструкциях? Конечно, если мы съедим какой-нибудь мутаген, да, то э, это, очевидно, повлияет на, э, там, на количество ошибок в, э, в нашей ДНК. Поэтому там, некоторые э, какие-то факторы окружающей среды могут быть достаточно вредными поэтому для человека. Так что, конечно, это, это верно. Да. Каким именно способом вы снижаете КПД вот этих манажетов? Митахондрий. да, да. да. да. Мне, к сожалению, чтобы вот ответить на этот вопрос полноценно, придется причитать еще большую лекцию. Мы используем такие вещества разобщителя, которые, ну вот диэнергизуют митохондрию до определенной степени. Но я, если честно, не могу э, объяснить механизм их действия, не рассказав какие-то основы биоэнергетики, что займет минимум полчаса-час. Вот, поэтому ну в целом эти вещества называются разобщители. То есть вы какие-то вещества туда добавляете, <связываются> и с помощью <связываются> этого соответственно, происходит <связываются> обратный процесс. <связываются> да, Просто это, это не какой-то инструмент, а конкретное да, вещество. Это, это Всё, вещества, понятно. достаточно сложно действующее. А, спасибо.